Вагона, бегом! На место! Умница! Вот иногда знаете, кот залезет на стол и поругать его вроде бы как нужно. Но ты не можешь. Ты вот смотришь на него... Стоешь, кошатина.